Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко о главном. В Кыргызстане прошло заседание комитета секретарей Советов Безопасности стран-участниц ОДКБ. Его участников принял глава государства. Джугур Кукинеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке появились два новых мини-центра обслуживания населения. Сегодня состоялся телефонный разговор глав Кыргызстана и Таджикистана. В ходе разговора Сорумба Джеймбеков поздравил Эмамали Рахмона и весь народ Таджикистана с днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания. Главы государств также обсудили актуальный вопрос двустороннего Кыргызско-Таджикского партнерства, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации демаркации Кыргызско-Таджикской государственной границы. Эффективных результатов в борьбе с терроризмом можно достичь только коллективным путем. Об этом сегодня на встрече с секретарями Совета безопасности государств, членов ОДКБ, заявил президент Сорумбай Джеймбеков. В беседе с секретарями Совбезов глава государства отметила, что мы вместе работаем над укреплением коллективной безопасности. В целом же, сегодняшнее заседание Комитета секретарей Совета Безопасности стран-участниц ОДКБ завершилось подписанием шести документов, направленных на реализацию совместных шагов по противодействию современным вызовам и угрозам. В заседании приняли участие секретари Совбезов Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана. Председательствующим выступил глава Совбеза Кыргызстана Дамир Сагамбаев. Подробности смотрите в следующем материале. Сегодня в Бишкеке состоялось заседание комитета секретарей Советов безопасности государств, членов организации договора о коллективной безопасности. В столицу прибыли главы совбезов Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Членов комитета принял президент Сурунбай Джиенбеков. Во время встречи глава государства обсудил с секретарями Совбезов современную международную ситуацию, которая характеризуется сложными и неоднозначными тенденциями развития. По его словам, различные террористические и экстремистские группировки продолжают нести нашим странам явную угрозу. В этом противодействии ОДКБ показывает пример конструктивного взаимодействия и доверительных отношений, подчеркнул Сорунбай Дженбеков. В глобальном мире проявляются различные вызовы перед нашей организацией не возникает угрозы коллективной безопасности. Они присутствуют в разных масштабах, временами дают о себе знать в наших странах. В первую очередь это терроризм и экстремизм. Известно мощные ресурсные подпитки терроризма со стороны определенных сил. Все яснее с ней прослеживается взаимосвязь между трансграничной преступностью, наркомафией, экстремистскими течениями и террористическим подпольем. На уровне глав государств имеется полное понимание опасности современных вызовов и рисков. И поэтому мы вместе работаем над укреплением коллективной безопасности в наших стран. Эффективных результатов в борьбе с терроризмом можно дать только коллективным путем. Глава государства обсудил с секретарями совбезов текущую ситуацию в Афганистане, а также на таджикско-афганской границе. Сорун Байдженбеков подчеркнул важность реализации документов, направленных на укрепление данной границы. Эта тема стала основной и на заседании комитета секретарей Советов безопасности. В первой части встречи силовики провели переговоры в узком составе. Председательствовал секретарь совбеза Кыргызстана Дамир Саганбаев. Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах, по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности государств членов ОДКБ. Уже на заседании в расширенном составе Дамир Саганбаев отметил, что разговор состоялся продуктивный. Отмечена активная работа по реализации приоритетов, которые обозначил президент Кыргызской республики Саранбаев Шарипа Джейнбеков на прошлогодней сессии Совета коллективной безопасности. Убежден, что при всесторонней поддержке государств-членов приоритеты Кыргызстана будут успешно реализованы. Вопросы, включенные в повестку дня сегодняшнего заседания, востребованы и послужат как укреплению сотрудничества наших стран, так и дальнейшему развитию всей организации. По итогам заседания секретарий совбезов подписали 8 документов. Участниками отмечено, что Афганистан продолжает оставаться основным источником внешней террористической угрозы для наших государств. В связи с чем ОДКБ принимает дополнительные меры по снижению напряженности на таджикско-афганских рубежах. Уже практически согласован важный документ – целевая программа по укреплению данной границы. Одновременно сохраняются угрозы от деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, вооруженные группировки, связанные с исламским государством и другими преступными формированиями, по-прежнему представляют серьезную опасность. Таким образом, с учетом многочисленных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ, сохраняющихся роста нестабильности в мире, участники заседания сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по совершенствованию и укреплению потенциала ОДКБ. Кроме того, ДКБ утвердила план коллективных действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН до 2021 года. В этом году наши страны впервые провели операцию «Наемник». Ее главные цели – это предотвратить въезд и выезд боевиков из регионов террористической активности на территории стран-членов ОДКБ, прекратить вербовку наших граждан в террористические организации и, конечно же, ликвидировать ресурсные базы боевиков, которые занимаются производством, и продажи наркотиков. Итоги этой операции очень показывают э, большую эффективность. Прошла она, я могу сегодня предварительно доложить, что прошла она успешно. успешно и уверен, что она будет у нас продолжаться, эта операция, и э, получит статус постоянного действия, пока э, существует э, терроризм. В целом на повестке дня заседания секретарей совбезов стояли 10 вопросов, как подытожил Валерий Семиряков. Постоянное внимание со стороны президента Сурунбая джинбекова способствовало эффективной работе и принятию продуктивных решений. Те приоритеты, которые сорунбай Джейнбеков определил на период председательства Кыргызстана были выполнены, подчеркнул генсек ДКБ. Тем самым я сегодня говорил на встрече с президентом Кыргызстана, что вот проведенные мероприятия в формате АДКБ, проведенный Совет глав государств ШОС, и вот я уверен, что и очередная сессия, которая пройдет, она значительно повысила имидж Кыргызстана на международной арене. Поверьте, это дорого строит. Планируется, что заседание Совета глав государств членов ОДКБ пройдет в ноябре текущего года в Бишкеке. Все принятые решения-предложения, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и мира стран ОДКБ, будут вынесены на повестку дня предстоящего саммита. В целом, участники комитета подытожили, что страны ОДКБ должны выступать единым фронтом, призывая мировое сообщество к соблюдению норм международного права и решению конфликтных ситуаций дипломатическим путем. Мадина Низамова, Кайнар Урмонов, Бишкек. Задержаны двое завербованных, которые участвовали в боевых действиях в Сирии. Один из них житель Узгенского района. Его поймали на сирийско-турецкой границе. Второй житель Аша был задержан в России, где он прятался. По данным спецслужб, оба прошли боевую подготовку в лагерях террористов. А тех, кто попадает на уловки вербовщиков, мои коллеги. 24 Бахрама завербовал в Сирию через WhatsApp, одноклассник. Мужчина был задержан на сирийско-турецкой границе, когда, по его словам, сбежал из лагеря боевиков. Его отправили обратно в Кыргызстан. Мой одноклассник из Сирии выслал такое видео, где мучают женщин и детей. И мне стало больно. Я хотел помочь им. И в один день убежал из дома. Но там страшно идет война. Убивают. Ты не знаешь, в кого стреляешь. Я понял все там и убежал. Меня обманули. Я чудом остался в живых. Амузафар вступил в Джаамат. До этого он вел обычную жизнь, жил с семьей и детьми. Ему обещали дом и деньги за поездку в Сирию. После посадили в самолет. Группа в да? «Меня принял один джамат. Они тебя будут угощать пловом, делают дават и проповедуют. И в один день ты не понимаешь, как ты уехал. я также очутился в Сирии. Узнав о моих возможностях, они меня после подготовки назначили тренером. Потом отправили на Иракскую войну, где меня чуть не убили. Я понял, что если пойду во второй раз, меня не будет в живых. Я выстрелил себе в руки, сбежал. Меня поймали. Избили. Я сбежал во второй раз. Вторая попытка оказалась удачной». Оба завербованных прошли в Сирии подготовку для боевиков. Один в Алеппо, второй в Идлибе. Второй сам тренировал наемников. Оба воевали в Сирии, один вдобавок еще в Ираке. Сегодня оба раскаиваются и счастливы, что вернулись живыми. В первый раз я попал в Алеппо, но я не знал, в кого стрелял. Мусульманин убивает мусульманина. Это очень больно. Когда я все понял, сразу хотел сбежать, но у меня паспорт забрали. Поймали. Лежал в тюрьме. Но последняя попытка меня спасла. Хочу сказать всем: не верьте террористам. Там идет война, не уезжайте. Лучше живите здесь, в кругу друзей, с близкими и родными. Любите свою страну и делайте добрые дела. Я очень раскаиваюсь перед родными. В Сирии делать нечего, там беспредел. Друг друга убивают. Мусульманин убивает мусульманина. Кто поедет или умрет, или будет там мучиться? А я чудом спасся. Очень тому рад. Живите здесь, любите свою семью, детей и свою родину. То, что люди поддаются на вербовку, результат религиозной неграмотности, отмечают представители духовенства. Сирия Атурало. Вербуют религиозно неграмотную молодежь, прикрываясь исламом, отправляют на войну. Это против закона Аллаха. Джихад это не убивать, не воевать, это получить образование, жить в мире и согласии, уважать старших, бороться с внутренними врагами, плохими качествами, жадностью, злобой, завистью, вожделением. Мы ведем разъяснительные работы на местах, в мечетях, чтобы пресечь радикальные течения. «В Сирию вербуют под разными предлогами, не только из Кыргызстана, но и из других стран. Сегодня те, кто осознал, что были обмануты, ищут пути возвращения». «К нам обратились двое граждан с помощью о возвращении из Сирии в Кыргызстан. В ходе изучения материала выяснилось, что оба оказались гражданами другой страны. Поэтому мы не можем им помочь. А если будут такие заявления, мы обязательно изучим и по закону примем меры». С начала боевых действий Сирии из Кыргызстана уехали более 700 граждан. Более 300 из них – женщины и дети. 50 из них были убиты. Джугур Кукинеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Голосование прошло открыто. Так, за проголосовали 103 депутата, против 6. Всего проголосовали 109 народных избранников. Решение отправлено в Генпрокуратуру. Таким образом, следственные органы получили право на допрос Алмазбека Атамбаева. Ранее Генпрокуратура обнаружила, что в период правления Атамбаева в его действиях имелись признаки коррупции полномочий и незаконного обогащения. Подробности в следующем репортаже. Лишение неприкосновенности Алмазбека Тамбаева. Этот вопрос в последнее время бурно обсуждается среди общественности. И сегодня в этом вопросе парламент поставил точку. Были какие-то дела, и на Но клятву защищать от тамбаева никто не давал. Кодекстин, хороший, он жульдак просто. Антон, хороший, жульдак. Антон, хороший, жульдак. Всего на заседании участие приняло 109 депутатов. До начала обсуждения вопроса генеральный прокурор зачитал заключение надзорного ведомства, где из шести пунктов обвинений, в которых депутатская комиссия нашла основания для подозрения, по пяти нашли признаки причастности Атамбаева. Все они взяты под судебное разбирательство по статье 319 ⁇ коррупция. До сейчас против Атамбаева не возбуждено уголовное дело и ведутся только следственные мероприятия, отметил глава надзорного ведомства. Президент и экс-президент, экс «Мы дали заключение, что в обвинениях, в которых депутаты нашли основания для подозрения, есть причастность Атамбаева. Если неприкосновенность Атамбаева снимут, то мы должны его вызвать на допрос. Если при очной ставке Атамбаева со свидетелями появится подозрение, то только тогда мы можем завести уголовное дело. Ведется досудебное следствие по собранным материалам». Среди пяти пунктов, в которых генпрокуратура нашла причастность Атамбаева, одним из особо тяжких является незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. В рамках заведенного уголовного дела сейчас продолжается следствие. По этому эпизоду генпрокурор отметил, что бывший премьер-министр Шамиль Атаханов дал показания о том, что Атамбаев лично давал поручение освободить Батукаева. В связи с этим генпрокуратура считает, что есть признаки преступления по статье 319 процессуального кодекса «Коррупция». В этом деле не обошлось без участия Атамбаева. Это преступление относится к особо тяжкому. Шамиль Атаханов дал показания против Атамбаева, отметив, что Атамбаев лично давал поручение освободить Потукаева. По этому обвинению есть признаки преступления, но подробности не подлежат разглашению. Когда создалась комиссия, было вынесено заключение о принятии мер в отношении 28 должностных лиц. Но в итоге никто ответственность не понес. Вот и результаты. <соединительный депутат> Азиз Батукаев – это не просто преступник. Он был националистом. Он жестоко убил депутата Джокру Кенеша и помощников. А его отпустили. И теперь все должно решаться в правовом поле. Виновные должны понести наказание. В настоящее время в досудебное разбирательство взято еще одно резонансное дело. Это причастность Атамбаева к модернизации столичной ТЭЦ, от которой страна потерпела ущерб в 111 миллионов долларов. Так, по версии следствия, именно бывший глава государства в 2014 году лоббировал интересы китайской компании на модернизацию ТЭЦ. Напомним, на модернизацию Бишкекской теплоэлектроцентрали были получены кредитные средства в размере 386 миллионов долларов. А позже выявлено, что деньги были использованы нерационально. Это экономический процесс и какое отношение имел Сапар Исаков к данному делу, будучи заводделом аппарата президента. Сапар Исаков проводил переговоры с компанией ТБИ, которая занималась модернизацией ТЭЦ. Сапару Исакову предъявлено окончательное обвинение по статье коррупции от 15 до 20 лет». «Мы проводим расследование, а судебный процесс идет. На бумаге есть заключение экспертизы. И это рассматривается в рамках судебного процесса. Решение вынесет судья». «Ранее сумма проекта составляла 150 миллионов долларов, а в 2015 году сумма удвоилась и составила 386 миллионов долларов. Сейчас ТЭЦ у нас работает по устаревшей системе. В других государствах не работают на угле и газе. Давно перешли на новую систему, на возобновляемые источники энергии». Помимо этого, касательно Бишкекской ТЭЦ в заключении, генпрокуратура отмечено, что именно на столичную теплоэлектроцентраль уголь закупался по завышенным ценам, куда специально привлекались иностранные компании. И есть основания для подозрения, что к этому напрямую отношение имеет Алмазбек Атамбаев. Как отметил генпрокурор, по этому пункту также есть признаки преступлений по статье 319 «Коррупция». Как отметили эксперты по энергетике, уголь на ТЭЦ Бишкека завозился по завышенным ценам. Если одна тонна стоила 36 долларов, то он завозился по 56, в результате чего бюджет страны потерпел огромный ущерб. Есть еще одно коррупционное дело, к которому генпрокуратура нашла причастность Атамбаева. Так, в 2017 году гражданин Парахте приобрел у Атамбаева ОСО НПП форум. Генпрокурор проинформировал, что по соглашениям с Парахте есть свидетельские показания, что 50% форума были переданы Парахте за 140 миллионов, потом еще 50% проданы за 85 миллионов сомов. Это фиктивно, а реально форум остался в частной собственности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Пятое же дело, где упоминается имя бывшего президента – это незаконное завладение земельным участком в селе Койтаж, где он в 2016 году построил дом. «Мы должны поставить стабильность в стране на первый план, не поддаваясь политическим провокациям. В то же время правоохранительные органы должны работать справедливо и чисто». Нельзя спешить, не должно быть нарушения закона. История расставляет все по местам. Я поддерживаю снятие неприкосновенности Салмазбека Атамбаева». Справедливость она восторжествует. И это сегодняшний день показывает, что справедливость есть. Все перед законом равны.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 Таласта 2000 дюймов не делили. не дели. не принесли, не был А Каргазеринде, Антопусханда, не дели. Кодекстин, Каргазеринде, он Калтбузайн, деде, шарт бузулд. Своим маякунда. Егде курандубулся, курандубулся, курайн жазасан тартад. Мизандубулся, мизандубулся, сотун жазасан тартад. Анту са, каргасан жазасан тартад. Своимаян дурматту, чуйлуктугандар. Кимде ким чуйди бөлүп кетемдесе, аламидинди бөлүп кетемдесе, арашанды бөлүп кетемдесе, ал кыргызстандын гүйзун оюй олганга вара вар. барнан. Так, в ходе активных обсуждений депутаты Джугурку проголосовали за лишение Алмазбека Тамбаева статуса экс президента За соответствующее постановление голоса дали 103 депутата. Шесть депутатов проголосовали против. По мнению нардепов, принято правильное решение, ибо перед законом равны все. То кто рука у Лаланды? И для меня, как для молодого политика, самый большой стресс ⁇ это то, что с 2021, 2022, 2023 годов в Кыргызстан, то есть мы, молодое поколение, несем бремя ответственности. Взятые нами самые большие кредиты, самый большой процент долга взят именно в период управления Алмазбек Шершеновича. Мы руководствуемся исключительно теми законами, которые, которые регламентировали данный вопрос. То есть, это, в первую очередь, это основной закон Конституции Кыргызской Республики, закон о статусе президента и экс-президента Кыргызской Республики, о гарантиях деятельности регламентом Джорджия Кнеша Кыргызской Республики и положением, которым руководствовался депутатская комиссия. То есть никаких и нарушений закона не было. На сегодняшний день данный вопрос был рассмотрен на Палате Джорджия Кнеша. И вопрос о снятии статуса экс-президента Алмаза Тамбая было поддержано. 103 депутатов поддержали данную инициативу. Теперь решение отправлено в Генеральную прокуратуру. Таким образом, следственные органы получили право на допрос Алмазбека Атамбаева и выяснить, виновен ли Атамбаев по вышеперечисленным пунктам. Но отметим, пока уголовного дела в отношении уже бывшего президента не возбуждено. Бишкек. Россия не может вмешиваться в дело Кыргызстана о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это внутреннее дело страны. Это абсолютно внутреннее дело любой страны. Это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела, сказал журналистам представитель Кремля. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судей Инары Гелязидиновой, Допрошена бывший директор отдела реализации Всемирного банка Дамира Бугубаева. Она пояснила, что ТЭО не разрабатывалось, потому как для этого нужны были специалисты, и разработка ТЭО очень долгий и сложный процесс, добавила Бугубаева. Кроме того, показания сегодня дал экс-премьер-министр Игорь Чудинов. По его словам, ТЭЦ реконструировать было необходимо, но он отметил, что заключенный контракт, когда условия выдвигает сторона, выдерживает. Деляющее средство относительно не только реализации проекта, но и выбора подрядчика, невыгоден для страны. Напомним, в СИЗО ГКМБ содержатся бывший премьер-министр Сапар Исаков и Джанторио Сатыбалдеев, депутат Джулурку Кенеша Осмомбек Артыгбаев, топ-менеджеры энергосектора Саладин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления, должностным положением и коррупции. Сегодня продолжится очередное судебное заседание по обвинению Сапара Исакова, Сатбалдеева, Калиева, Назарова, Беремкулова и Лавровой. В сегодняшнем судебном заседании продолжился допрос свидетелей. Очередное судебное заседание назначено на 1 июля 2019 года. Активизировать работу Антикоррупционного совета при правительстве такое решение принял Координационный совет по противодействию коррупции. В ходе очередного заседания координационного совещания представители ГКМБ, Верховного суда, Генпрокуратуры и ГСБ представили свои доклады по деятельности правоохранительных и госорганов по противодействию коррупции. Подробнее в Бекмамата Асамбек Улу. За пять месяцев этого года ущерб от коррупционных преступлений составил более 70 миллионов сомов. Всего за это время в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 3131 коррупционное преступление. 1254 преступлений зарегистрировано органами прокуратуры. В МВД зарегистрировано 16 преступлений. В ГКНБ – 25. В ГСБ – 87. 8 миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь сомов возвращено в доход государства. Одним из пунктов на повестке дня координационного совещания по противодействию коррупции стал вопрос применения антикоррупционного законодательства органами исполнительной власти. По информации Генеральной прокуратуры, за 2017 2018 годы выявлено 878 фактов нарушения закона в аппарате правительства, районных и областных администрациях, а также в мэрии городов Ош и Бишкек. По результатам этих проверок было внесено свыше 150 актов прокурорского реагирования и дисциплинарная ответственность привлечено 159 должностных лиц этих государственных органов. На сегодняшнем координационном совещании правительству и органам прокуратуры даны конкретные указания по устранению этих нарушений законов. Как отметил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, коррупция стала одним из основных факторов противодействия развитию государства. При этом, по его словам, карательные меры в борьбе с этим социальным злом показали свою неэффективность. Для успешной борьбы с коррупционными проявлениями необходима полномасштабная работа всех государственных органов. В этом вопросе, по его мнению, Координационный совет является инструментом слаженной и эффективной борьбы. «Сфера предоставления государственных услуг показывает высокий уровень коррупционных проявлений. В этом вопросе работа правительства должна показать свои результаты. Так, принятая концепция цифровизации страны должна снизить человеческий фактор в оказании госуслуг и автоматизировать процессы. Это в должной мере снизит коррупционные проявления, с которыми сталкиваются граждане». По решению Координационного совета Генеральной прокуратуре рекомендовано усилить прокурорский надзор за исполнением антикоррупционного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Правительству рекомендовано активизировать работу антикоррупционного совета и обеспечить эффективный диалог между государственными органами и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции. Бекмаматасанбек Матасанбек Хаязов, ЛТР Бишкек… В рамках проводимой работы по улучшению предоставления центрами обслуживания населения государственных услуг принято решение об изменении графика работ сонов, расположенных в Бишкеке. Центры обслуживания населения в столице будут работать с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед. Данные центры ежедневно обслуживают до 2000 обратившихся граждан. В ГРС отмечает, что предпринимаются все возможные меры для того, чтобы разгрузить очереди и создать наиболее комфортные условия для населения. В столице функционируют 4 мини-цона, отличительной чертой которых является работа по выходным дням с 10.00 до 19.00. По новому графику будут работать сон 1, расположенный на пересечении улиц Медерова и Жукеева-Пудовкина, сон 2 на улице Валиханова, сон 3 на Бакамбаева Молодой Гвардии. В целях создания наиболее комфортных условий для граждан председателем ГРС Алмазом Амбетовым принято решение, решение об изменении графика работы. То есть, если раньше мы работали с 9 до 6 часов с обеденным перерывом на час, сейчас в данный момент мы работаем с 8 до 7 часов без обеденного перерыва. Стоимость бланков свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца снижена в четыре раза. Какова будет цена новых документов на авто и не изменится ли система выдачи технических паспортов, мы решили узнать у заместителя руководителя госучреждения УНА при ГРС Усеина Косомалиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Определена ли компания на поставку бланков для тех паспортов и какова будет их стоимость? Да, действительно, на сегодняшний день определена компания. Это компания с государственной долей, это общая сограниченная соответственность ГОЗНАК. И на сегодняшний день стоимость свидетельства о регистрации транспортных средств определена в размере 192 сомов. По новому контракту цена за бланк зафиксирована в национальной валюте. Что это значит? Это значит, то, что, как вам известно, с 2011 года, Данные бланки поставляли частной компанией, и контракт с этой компанией был заключен не в национальной валюте, то есть сумма, а в, валюте, в иностранной валюте, это в евро был заключен. И стоимость свидетельства о регистрации транспортных средств, действующих на сегодняшний день, стоит 10 евро. Это порядка 800 СОМОВ. Появятся ли нововведения при получении технических паспортов и не изменятся ли сами документы? А, да, обязательным образом изменится, дизайн поменяется, качество документа намного улучшится, и э, в том числе и сам дизайн и образец немножко поменяются. Сам бланк э, будет стоить, как я уже сказал, 192%. в Кроме этого бланка, за при регистрации, перерегистрации транспортных средств оплачивается сбор за регистрацию, перерегистрацию транспортных средств в размере 5% при регистрации и 0,3% при перерегистрации от тарифной сетки определяемые от средненыочной стоимости. И кроме этого будут еще оплачиваться услуги государственного учреждения. это услуга при формировании электронной базы данных, осмотр транспортных средств и за регистрацию транспортного средства. Благодарим, что вы ответили на наши вопросы и в продолжении темы.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 отметили в мэрии. В мини-центрах можно получить ограниченный набор услуг. Пособия балава оформление паспорта, получение ПИН, вопросы прописки, выписка из чипа на ID-карте. Международный аэропорт Тамчи в Иссукульской области принял первый туристический рейс из Ташкента. Теперь рейсы по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент -Ташкент будут осуществляться один раз в неделю по четвергам. Стоимость перелета составит 260 долларов США туда-обратно. Время перелета занимает 1 час 30 минут. Рейс запущен в целях увеличения потока туристов между Кыргызстаном и Узбекистаном. Подробнее о чартерном рейсе рассказал директор департамента туризма Макса Дамир Улу. Сегодня очень большой праздник для нас и для сферы туризма, потому как Узбекистан для Кыргызстана является одним из главных партнеров в этой области. Вы находитесь в уникально сказочном месте. Туризм, в свою очередь, является важной составляющей экономики Кыргызстана. По итогам 2018 года доля туризма составляла 7% ВВП. Наша задача – поднять его до 10%. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.